Существует ли в современном волейболе проблема связующего игрока? С таким вопросом мы обратились к известным специалистам волейбола. Ученому, руководителю комплексной научной группы, заслуженному тренеру СССР Михаилу Амалину, к тренеру, заслуженному тренеру СССР Олегу Чехову и к известному игроку, заслуженному мастеру спорта СССР Георгию Манзалевскому. И вот что они сказали. Вы знаете, это не просто проблема, это одна из самых жгучих проблем современного волейбола. Не случайно большинство команд играет только применяя тактический вариант с участием одного связующего. Одной из важнейших причин отсутствие квалифицированных связующих вообще в практике мирового волейбола. В частности и у нас в большинстве команд высшей лиги и не только мужских, но и женских проблема эта до сих пор стоит очень и очень остро. Существует на сегодняшний день, к сожалению, не только в советском волейболе, но и в мировом тоже же самое. Как в женской половине, так и в мужской. Я думаю, что в общем, наверное, эта проблема существует, и причем существует уже давно. Вот. И что можно было бы сказать, наверное, как и в мужском волейболе, так и в женском. Связки, это игроки, в настоящий момент, очень дорогостоящие. Но ну, мне кажется, понимаете, что в процессе вот работы детских тренеров особо то внимание именно вот работе с связующими игроками не уделяется должного внимания это самая основная проблема но если говорить о связующих игроках вот сейчас которая в современном значит, в мужском с мурском волейболе ну конечно номер один это остается значит, Вячеслав Зайцев это прекрасный игрок хорошо мыслящий творящий игрок на площадке и причем ведущий себя очень скромно тихо на площадке, вроде бы я повторяю опять незаметно, но выполняющий большой объем работы как в своем клубной команде, так и в сборной команде Советского Союза Чемпион Олимпийских игр двукратный чемпион мира двукратный победитель Кубка мира семикратный чемпион Европы заслуженный мастер спорта бессменный капитан сборной команды СССР. Спорт дал Вячеславу Зайцеву столько наград, что они могли бы занять целый зал в музее. Италии чемпиона мира, Европы, Самую заветную для спортсмена ⁇ Олимпийскую медаль. Этот приз лучшему волейболисту мира Вячеслав получил в 1981 году, а этот лучшему диспетчеру в 1984. В 1985 году по поручению Президиума Верховного Совета СССР председатель Спорткомитета СССР Марат Владимирович Грамов вручил большой группе спортсменов правительственные награды за выдающиеся достижения в спорте. В их числе был и Вячеслав Зайцев. Родина высоко оценила заслуги Вячеслава Алексеевича Зайцева. Наградив его орденами знак почета и дружбы народов. Однако это великолепие и наград не вскружила спортсмену голову. Он по-прежнему в труде, ибо твердо знает, остановился, отстал, а капитан отставать не имеет права. Зайцев никогда не выйдет на поле неподготовленным. Разминку проводит с полной отдачей. Он знает, что игра не прощает ошибок. Плохо размялся и в критический момент это может сказаться. Мяч будет проигран, а с ним может быть и вся игра. Особенно тщательно он готовит руки. Тактические действия команды во многом, если не во всем, зависят от технического мастерства связующего игрока. Он должен обладать быстрой реакцией, точной и мягкой передачей мяча, иметь хорошее периферическое зрение, тонко понимать игровую ситуацию, быть сообразительным и психически устойчивым. Всеми этими качествами Вячеслав Зайцев обладает в полной мере. Так в чем же секрет мастерства Зайцев? В автомобилисте и в сборной команде страны никто не может лучше Зайцеву понять, кому и какой дать пас. Он всегда, даже в самой критической ситуации, когда судьба матча, а то и первенство, поставлено на карту, может точно, что называется, на блюдечке, поднести нападающему необходимый и точнейший пас. У него удивительное чувство мяча. Создается впечатление, что его мяч имеет глаза. Стабильность его второй передачи Просто поразительно. А в основе стабильности лежит умение очень точно выходить на мяч и принимать его всегда в одном и том же положении, независимо от качества первой передачи. Убедитесь сами. Сейчас Зайцев выполняет вторую передачу в благоприятных условиях после хорошего приема подачи руки подняты высоко над головой выпрямлены и встречают мяч перед лицом голова отклонена назад взгляд устремлен на мяч но у зайцева хорошо развито периферическое зрение поэтому он до приема мяча успевает увидеть и оценить расположение своих нападающих и движение блока соперников в этом ему помогает высокое положение рук стоит их опустить ниже и такой контроль станет невозможным. Потеряется связь с игроками. В дальнейшем условия приема мяча все более усложняются. Но точность выхода на мяч и место встречи его руками остаются неизменными. В этом кроется один из главных секретов высокой точности его второй передачи. Разберем технику второй передачи более подробно. Высокая передача из третьей зоны в четвертую. Кисти рук встречают мяч сверху над лицом, они параллельны. Основная нагрузка приходится на две первые фаланги указательного, среднего и безымянного пальцев. Все пальцы расставлены оптимально широко, безымянный и мизинец поддерживают мяч сбоку. Пальцы отбрасывают мяч очень плавно, с небольшим сопровождением, и в конце движения расслабляются. Большинство игроков выполняют передачу из второй зоны в четвертую с помощью ног, туловища и рук. А Зайцев осуществляет такую передачу только движением кистей и рук. Они очень сильно развиты. Это дает возможность передавать мяч на большие расстояния скрытно. При скоростной передаче в прыжке руки почти прямые, кисти незначительно отклонены назад и напряжены. Передача мяча осуществляется за счет работы кистей и движения рук вперед. Передача на взлет выполняется только за счет быстрого движения кистей. При этом голова откинута назад, взгляд сосредоточен на мяче, высоко поднятые руки согнуты в локтях. Иногда в игре необходимо подождать игрока первого темпа или момента, когда блокирующие соперника начнут опускаться, Многие при этом опускают руки, а Зайцев это делает за счет сгибания ног а руки встречают мяч в стандартном положении. Вторую передачу в прыжке чаще всего применяют для сокращения времени полета мяча от связующего к нападающему, чтобы упредить блок. Выпрыгивать надо точно вверх, отталкиваясь обеими ногами. При неточной высокой передаче, когда мяч может уйти на сторону соперника, вторую передачу приходится делать одной рукой. При этом рука почти выпрямлена, а пальцы образуют подобие корзины. Все пальцы касаются мяча. Мяч выталкивается за счет короткого движения кисти вверх-вперед. Зайцев в совершенстве владеет второй передачей назад и часто применяет ее в игре. Вот короткая передача во вторую зону. Длинная высокая передача из четвертой зоны во вторую. Короткая передача в прыжке. Укороченные передачи в прыжке. Разберем технику выполнения показанных передач более подробно. Передача в прыжке. Выполняя ее, Зайцев не меняет стандартной манеры выхода к мячу, тем самым маскируя свои намерения. Затем уже в прыжке он несколько выше поднимает локти и отклоняет кисти рук назад. У Вячеслава очень подвижные лучезапястные суставы. Поэтому он может хорошо скрывать направление передачи. Длина передачи увеличивается за счет выпрямления рук и более энергичного движения кистей. При передаче назад из обычной стойки Зайцев выходит под мяч, прогибается в пояснице, сгибает колени и слегка подает таз вперед. Несколько необычно работают руки. Сгибаются в локтях и прогибаются в лучезапястных суставах. Пальцы охватывают мяч, Передача осуществляется за счет выпрямления рук и движения кистей. Увеличение траектории полета мяча достигается не только за счет сильного движения руками, но и за счет координированного прогиба корпуса с одновременным энергичным выпрямлением ног. Задача из приседа выполняется так. Сначала разгибаются руки, а потом уже ноги. То есть движение рук несколько опережает движение ног. В общем, задача связующего игрока простая вывести нападающего на удар без блока. Или хотя бы с одним блоком. Вот и все. Но как не просто это сделать. А Зайцеву это удается чаще других. Поэтому он и лучший в мире. Зайцев в волейболе все понимает. Тренер обсуждает с ним задуманные комбинации, потому что связующий проводит в жизнь его идеи. Держит в своих руках нити игры. Никто лучше Вячеслава не сообразит, какую в данный момент разыграть комбинацию. В Зайцева природа заложила компьютер с большим объемом оперативной памяти и быстродействием. Поэтому он и может вести игру столь блистательно, с тьмой загадок для противника. Попробуем проанализировать его действия. С подачей Зайцев очень быстро перемещается в третью зону и делает это кратчайшим путем. Быстрый поворот корпуса, и он уже готов к приему мяча. В прыжке принимает мяч. Куда он его направит? Вперед? Назад? Эту задачу решают и кубинцы, так как два наших нападающих в четвертой и второй зонах готовы к завершающему удару. Отлично зная их возможности, Зайцев дает передачу назад, пятому номеру который тот блестящий реализует за счет финта Марита. Первая передача хорошая. Нападающие первого темпа, 16 и 10, готовы к завершению удара. Зайцев в прыжке принимает мяч. Кому? Взлетает 16. А кубинцы несколько задержались. Заметив это, Вячеслав дал точную передачу на взлет. Мяч выиграл. Автомобилист и сборной страны играет по схеме 5-1, поэтому комбинацию определяет связующий игрок. Он дирижер атаки. Но игра есть игра. Плохо принята подача и все идет на смарку. На этот раз обошлось. Прием подачи удался. А что делает Зайцев? Он, приседая, затягивает время второй передачи. За спиной у Зайцева для атаки прыгает девятый и поднимает блокирующего игрока. Для атаки выходит и игрок второго темпа, шестой номер. Зайцев направляет передачу шестому, и тот отыгрывает мяч против одиночного блока, так как здесь динамовцы опоздали. К нападению готовы оба игрока первого темпа в четвертой и второй зонах, а блокирующие «Динамо» смещены влево. Эту расстановку соперников Зайцев учитывает при определении комбинаций. Игроки первого темпа поднимают блокирующих в своих зонах, а он дает передачу назад игроку второго темпа который завершает атаку на чистой сетке. Эта комбинация называется «Крест за головой». комбинация взлет за головой. Игрок первого темпа собирается выполнить комбинацию взлет. За ним пошел игрок второго темпа в четвертую зону. Но в это время Динамовец в третьей зоне раньше времени прыгнул на блок. Зайцев это увидел и тут же передал мяч за голову девятому номеру. А теперь посмотрим, как решает Зайцев тактическую задачу при плохой первой передаче. В этой ситуации у связующего игрока есть три варианта. Сделать передачу четвертому номеру на взлет, второму на крест и девятому для нападения с задней линии. К четвертый опоздал с началом движения. И блокирующий на него не реагирует. Второй тоже опаздывает. И Вячеслав принимает единственное верное решение в этой ситуации ⁇ сделать передачу для завершающего удара игроку задней линии. Связующий дал задание нападающим играть крест. Почему? счет прост. Высокому игроку первого темпа соперник обязательно поставит блок. Тем самым групповой блок будет разорван. А поэтому шестой номер соперника не успел поставить надежный блок. В этой расстановки игроков Зайцев дает задание играть эшелон. В нашей команде в третьей и четвертой зонах стоят очень сильные нападающие. Савин, номер три, лучший в мире нападающий первого темпра. И соперники обязательно должны поставить ему двойной блок. Тогда Шкурихин, номер пять, тоже отличный нападающий, сыграет против одиночного блока. Так все и вышло. Сейчас будет сыграна волна подачей игрок второго темпа, первый номер, смещается в третью зону, а игрок первого темпа, третий номер, идет играть взлет и тем самым поднимает блокирующего. Первый номер готов доиграть мяч за спиной у третьего. Заметив, что два соперника смещены далеко влево и не успеют поставить блок, Зайцев отдает передачу первому. Конечно, у мастеров нелегкая жизнь. Однако каждый начинающий хочет стать мастером. А для этого необходимо изучать опыт сильнейших спортсменов.